Он не смог принять эту любовь. Он не смог ее разглядеть, он не смог ее понять. Вот и все. Не, не, не, вот все, что вы говорите, и тут вообще какие-то сумасшедшие набежали, и в комментариях пишут, да, такая драма, внутреннее очищение. Все это не о родной душе, нет, нет, нет. А вообще, любовь родных душ, это как бы от Бога, или от кого-то, от другого, там, снизу. Когда вы расстаться не можете... И вместе быть тоже не можете. Мы измучились, мы стараемся соединиться, ничего не получается, мы соединяемся, разбегаемся, никаких перспектив нет. Ум хочет расстаться. Уму все это надоело. Да, устает человек, да, это сказывается на физическом здоровье, на судьбе вообще. Но сердце душа не отпускает. Его жизнь полностью погасла. Она стала серой, картонной. Плоской, никчемный, ненужной ни ему, никому. Ты в этот момент оказываешься, как в черно-белом кино. А у тебя выключили все эти краски, все звуки, запахи. Ты не понимаешь вообще, что происходит и просишь вернуть эту Любовь и этот поток. Даже не всегда ты просишь вернуть этого человека, а именно этот поток, эту Любовь. Почему так многим и многим людям хочется встретить свою Божественную половинку? Изначально это все в Душе, изначально это запрос Высшей Души. Если бы Бог был милосерден, если бы Он любил человека, Он бы не послал ему такие испытания. Не может быть такого, что на пути любви такие испытания. Если вы встретили свою близнецовую половинку, то вы должны быть вместе. А если вы не вместе, то это страдание пожизненное. И если вы не закрыли свое сердце, если вы не отказались от потока любви, то вы не останетесь без любви. Вы будете этой любовью окружены. Если вы встаете на путь любви, если вы любовь принимаете, то вам нужно двигаться до конца. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, родные! Тема любви не такая простая, как может показаться иногда, и мы продолжаем наше видео Выпускаю для тех, кто встретил свою родную душу, для тех, кто встретил свою близнецовую половинку, родственную душу или кармического партнера. Встреча эти необычные, совершенно выдающиеся из ряда вон, поэтому если вы до сих пор не знакомы с этой темой, с темой родных душ, то то, что мы будем говорить, может показаться для вас странным, непонятным и, может быть, даже вызывать раздражение. Такой нам периодически пишет в комментариях написали так я смотрел ваше видео несколько лет назад и понял что за фигня что за ерунду говорят вообще ничего не понятно но почему ты посмотрел это видео и вот теперь по прошествии нескольких лет я смотрю ваше видео с упоением и все понятно совершенно каждое слово отзывается во мне как будто бы это вообще все про меня и как будто бы это моя история вы ее постоянно рассказываете во многих своих видео. А, то есть, для тех людей, которые пока еще не встретили свою родную душу, то, что мы будем говорить, покажется непонятным. Но вот что интересно, если вы смотрите это видео, не понимаете, какая-то ерунда, мы вас даже может быть раздражаем. Но смотрите это видео, наверное, впереди у вас будет встреча с родной душой. И тогда вы также напишите комментарии, я надеюсь, а это будет очень интересно, если вы будете оставлять такие комментарии что да, действительно, была ерунда, было непонятно, а потом произошла встреча, и все оказалось понятным, и ваши видео мне очень-очень помогли. И, конечно же, естественно, нам очень приятно читать такие комментарии, когда пишут э, искреннюю благодарность, и пишут о том, что наши видео не только помогают на этом пути, но и порой спасают. Вот именно для этого мы наши видео и делаем. Для того, чтобы когда-то для кого-то то или другое видео оказалось спасительным, очень помогающим, когда человек сидит, смотрит, слушает и плачет, может быть от радости, может быть от какого-то огорчения, и опять-таки, как многие пишут, ну почему, почему ваше видео я не посмотрел несколько лет тому назад, может быть меньше было бы трагедии в моей жизни, меньше было бы ошибок. Для этого мы и делаем наше видео, чтобы было меньше трагедии, меньше ошибок, чтобы было больше понятно и чтобы больше в вашем сердце, в вашей душе был покой. Хотя, конечно, в теме любви покой, как говорится, только снится. Но тем не менее, чтобы было спокойнее, чтобы было не так драматично, чтобы вы чувствовали поддержку и понимание, что вы не один такой на пути что, оказывается, много людей столкнулись с подобной ситуацией, а кто-то пишет «вляпался». Э -э, ну уж кто как, кто столкнулся, кто вляпался, кто нашел сокровище, кто-то пишет, что это самый лучший в моей жизни, кто-то это пишет, что это ад кромешный и пишет про одно и то же. Но мы будем так надеяться, что для кого это драма или даже кажется ад, все-таки настанет светлый день в жизни, когда он сможет иначе посмотреть на то, что с ним случилось, когда он встретил свою родную душу. Он переоценит многие события, которые произошли при этой встрече и после нее. И поймет самую главную вещь, которая случается при этой встрече. Он поймет, что вся драма, все его, ну скажем так, недовольство. Вся его даже трагедия была связана фактически только с одной единственной причиной. Он не смог принять эту любовь. Он не смог ее разглядеть, он не смог ее понять. Вот и все. От того, что произошло непринятие, непонимание этой любви, произошло потом много-много-много всякой остальной драмы, трагедии мук страданий порой заболеваний психосоматических и так далее и так далее а когда человек так или иначе может быть в том числе с помощью наших видео может быть озарение такое на, на него нашло принимает эту любовь у него расслабляется многое внутри он перестает драматизировать перестает слишком сильно переживать по поводу каких-то сопутствующих событий этой любви и как-то все успокаивается внутри и все становится гораздо светлее и улыбка появляется на лице и да оглядываясь назад можно вспомнить что там много было всяких трудностей ужасных каких-то испытаний порой да но самое главное как красная нить через все проходит это состояние любви и вот сегодняшнее наше видео будет посвящено тому, чтобы вы смогли разглядеть, почувствовать и принять этот поток любви, который ошеломительным образом врывается в вашу жизнь при встрече с родной душой. И если вы не готовы, ни морально, ни информационно, не имеете информации об этом, никак внутренне вы не готовы к этому, то, конечно же, этот поток часто сносит все на своем пути. А что он, собственно, сносит? Он сносит препятствия эго, препятствия ваших стереотипов, ожиданий, что должно быть вот так-то и так-то. Если я встретил свою родную душу, значит, должно быть все прекрасно. Как опять-таки многие пишут в комментариях. Не-не-не, вот все, что вы говорите, и тут вообще какие-то сумасшедшие набежали, и в комментариях пишут, да, такая драма, внутреннее очищение. Все это не о родной душе, нет-нет-нет. Встреча с родной душой, это все отлично, это все в шоколаде, вы встретились, любовь, поженились, отлично, владите, прекрасно друг друга понимаете, ну да, может быть, какие-то шероховатости, у кого их не бывает, а в общем-то, всей этой драмы, все это ужасы не должно быть, это не родная душа, если так ужасно, все, нет, нет, это не родная душа. Нет, ребятушки, как раз таки, именно когда наступает а, период ужасный, то это один из признаков того, что вы действительно встретили свою родную душу. Один из признаков, не единственный, конечно, не в этом дело. Вот такое вот интересное вступление к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Видео называется «Где твоя любовь?». Этот вопрос, это как, знаете, почти что как аффирмация. Это как обращение к самому себе в трудные пиковые минуты, когда вам очень очень тяжело, совсем не по себе. После встречи с родной душой, я имею в виду, да, вот вы встретили свою родную душу, прошел этап, период узнавания, вы полетали в облаках в космосе, вы почувствовали гармонию, все прекрасно было. И вот наступает следующий этап внутреннее очищение. И вы плюхаетесь на Землю, разбиваете себе там, в этом полете и начинаете чесать бока начинаете понимать, что mm, любовь еще бывает и вот такой вот, бывает болезненный, бывает вызывает какие-то непонятные ужасные сумасшедшие страдания, и вот когда все это наступает, вы можете сесть, постараться успокоиться и задать себе такой вопрос: а где моя любовь? Почему? Этот вопрос нужно задавать, я надеюсь, вы поймете в течение видео, если вы его будете смотреть внимательно. Потому что правильный ваш собственный личный правильный ответ на этот вопрос будет для вас спасительным. Будет для вас либо соломинкой, бушующей море, за которую вы зацепитесь, либо даже, может быть, спасательным кругом, может быть, палочкой-выручалочкой, а может быть, станет путеводной нитью который выведет вас из этого мрака, страданий, обид, отчаяния, злобы и так далее. Может быть, помните, такая картинка была в интернете, гуляла, а картинка разделена на две части, и написано вверху просветление, и потом ожидание в левой части, и в правой части картинки реальность. Ожидание значит, там стоит такой добрый, бородатый, Седой волшебник, волшебник <с>, с мудрым, пронзительным взглядом смотрит вперед. Ну, видно, мудрый, просветленный человек, да? И реальность. И такая какая-то ужасная картинка, там человек, хватающийся за голову и. Плачущая женщина, по-моему. Да-да-да. Mm, ну, что-то вот какое-то такое несчастье, ужас и отчаяние, выражающее вторая картинка. Это вот реальность просветления. Примерно то же самое можно сказать и о встрече с родной душой. А, да, конечно, в начале, на первых этапах вы встречаете свою родную душу, и вот там происходит самое прекрасное, когда вы узнаете друг друга, это любовь, блаженство, невероятное ощущение духовной близости, духовного родства, вы чувствуете, что это ваша родная душа. Поэтому и называется и у нас и движение, и школы, и наш канал называется родные души. Многие путают, говорят, родная душа — это вот такой хороший товарищ, близкий друг и так далее. Не, нет, совсем не то. Родная душа — это тот человек, встречая которого вы внутри у себя глубоко чувствуете, что это ваша родная душа. Это родной вам человек, очень родной. Вот Когда приходят на консультацию, часто так и говорят, что мне очень трудно подобрать слова, определить, что это я почувствовал или почувствовала. Но вот я чувствую вот что-то такое... Ну вот очень родной, как будто я всегда знал этого человека. Как будто бы мы вообще вот едины. Я даже чувствую, когда мы рядом находимся, мы сливаемся в одной. И что я подумаю, то и он подумает. У нас телепатия. Мы такие такие родные. Родная душа. Вот самое прекрасное это в самом начале, при узнавании. И это-то, и у а многих как бы потом... По прошествии времени смущают люди, говорят, ну почему же так все было прекрасно, а потом все стало так ужасно. И вообще даже задают такой сакраментальный вопрос, иногда и в комментариях пишут, а вообще любовь родных душ это как бы от Бога или от кого-то от другого там снизу. Не будем потреблять этого имени, да? Понимаете? Кстати, есть такая задумка у меня сделать такое видео, но я сделаю его один, без Шанти, потому что Шанти сказал, нет-нет-нет, хватит с меня этих темных историй. Я больше этого не хочу, давай сделаем видео о чем-нибудь светлом, приятном, о любви. Только о любви и больше ни о чем. Ну вот решили сделать именно такое видео, но не просто о любви, а чтобы оно вам помогало. Все прекрасно на этапе узнавания, все замечательно. Можете посмотреть многие-многие видео и у нас на канале, и на других каналах, где описываются все эти чудесные, волшебные истории космической любви. Все так и есть, все на самом деле так и есть. А потом начинается чистка, потом начинается внутреннее очищение, и потом начинается непонятное, немотивируемое, злоба, обиды друг на друга, раздражение, Раздражение на, на пустом месте, вот ни о чем вообще, или по какому-то маломальскому, маломальскому поводу, и вот тут и закрадывается мысль, что-то тут не так, что-то тут такое нечистое. Почему это вначале было все так здорово, и вдруг все стало сразу же так? Ужасно. И вот вы знаете, очень мало кто задает себе такой вопрос в этот момент. Ну по-настоящему, без обиды, без э, претензий. А так по-настоящему, как бы задумавшись, очень мало кто задает такой вопрос. А где моя любовь? Куда она вдруг делась? Вот она была еще неделю, две назад. А сейчас ее не то, чтобы нет, что-то такое осталось, но появилась такая жесть, появился такой ужас, что кажется, любовь вообще пропала. Нет, она не пропала. И очень просто понять, что она не пропала, потому что если бы она просто пропала и осталась только жесть, вы бы разбежались друг от друга далеко-далеко, и друг, друг от друга больше бы не вспоминали. Или вспоминали вы только как о страшном сне, что это было на вождении, больше такого в жизни не должно никогда повториться. Просто забыли друг друга, и все, как страшный сон. Но это не происходит. Основная драма заключается в том, что потом наступает такой этап в вашей жизни, в вашем общении с родной душой, когда вы расстаться не можете, и вместе быть тоже не можете. Когда вы друг на друга всех собак спускаете, когда вы друг в друге видите все самое ужасное, самое недостойное, самое невыносимое, с чем жить вообще невозможно, и в то же время вы чувствуете, что есть какая-то сила невероятно притягательная, которая вас держит вместе, и это сила, это сила любви. Ваша любовь, она остается. И если вначале она была такая огромная, как огромный-огромный поток, потом, а на периоде внутреннего очищения она начинает сужаться и становится тоненькой-тоненькой, как ручеёк, как ниточка, но она остается. Порой даже кажется в такие минуты, что даже этой ниточки нет. И этого спасения нет. Когда по-настоящему накрывают так сильно внутреннее очищение, Кажется, что тебя тотально этим накрыло, и нет никакой поддержки даже свыше. Я много раз переживала эти состояния. Я знаю, что многие люди на РД пути также их переживали. И слышала от многих людей то же самое. Просто люди говорят в такие минуты, я не знаю, мне кажется, что уже нет ничего, нет ни Любви, нет моих родных высших сил. Меня никто не слышит, мне никто не может помочь. И бывает настигать на самом деле перед серьезными трансформациями такие моменты, когда тебе кажется, в принципе, что ты тотально, тотально один, что нет никого рядом с тобой, кто бы тебя мог понять, поддержать. Хотя ты понимаешь умом, что это не так, что есть рядом близкие, родные люди, родные по духу. А вот есть твои друзья, родные по духу, вот есть твой партнер, который тебя сейчас тоже а, понимает, не обвиняет ни в чем, но тебе просто кажется, что ты тотально один один на один со своим внутренним очищением. И в такие минуты действительно как будто все замирает, как будто ты оказываешься отрезан от своего родного потока, который только недавно тебя поддерживал. Вот я переживала, пожалуй, в моей жизни самый длительный был такой момент, когда меня просто отрезала на неделю от своего родного потока. Я не чувствовала этой поддержки. Я думала, что я просто сойду с ума или умру, или останусь так жить, вернее, выживать. Но это было ужасно. Но в то же время это был период перед чем-то очень значимым, что последовало дальше на моем пути. Ну и, конечно, в... Пиковые ключевые моменты перед такой серьезной трансформацией, да, у вас будет очень сильно клашматить и казаться, что нет никакой поддержки. На самом деле она есть. На самом деле, это, знаете, тоже есть такая картинка. А многие видели в интернете Ах, я не, не помню, что там, может быть, было написано, может, и ничего не было написано, но смысл такой, что идет дождь, тучки, и тот, кто находится на земле. Он видит эти точки, и ему кажется, что все плохо. А там рядом стоит жираф, и его шея оказывается выше этих тучек, и он видит солнце. Ну или, да, такой пример, что когда мы с вами взлетаем в самолете, и если здесь на земле все хмуро, идет дождь, солнца нет, то когда мы поднимаемся то мы видим, что там на самом деле есть Солнце, оно есть там всегда. Просто мы его не видим, находясь вот здесь на Земле. Поэтому единственный вывод, выход — это подняться выше, выше туч, подняться выше облаков и увидеть, что там, наверху, там на самом деле всегда есть Солнце, всегда есть свет и тепло, есть свет вашего родного потока, который поддержит вас, и есть ваша Любовь. Ну, естественно, возникнет вопрос у изможденного зрителя, а мы понимаем, мы не говорим это с сарказмом изможденного, мы все, все эти этапы, все эти перпетии мы прошли. Измождение невероятное, когда ты находишься в тисках внутреннего очищения. Так вот, изможденный зритель скажет, а как подняться? Вот вы такие сидите и рассказываете, а как подняться? Подняться можно по-разному. Разные бывают способы. Можно действительно а, постараться как бы успокоиться, прикрыть глаза и самому задать себе вопрос, а где моя любовь? Только нужно немножечко успокоиться, хотя бы немного. Если вы будете осознанно и хорошо почувствуете у себя внутри такой вот этот тоненький ручеечек, тоненькую ниточку, ниточку света, ручеек, Света. И вы почувствуете эту любовь в себе. Даже при самом жутком внутреннем очищении тоненький-тоненький ручеек остается. Нужно только его осознать, почувствовать. Кто-то скажет, я садился, закрывал глаза и пытался почувствовать, но ничего не вышло. Есть различные другие способы. Вы знаете, я вам хочу рассказать очень интересную историю. Ко мне периодически приходят на консультацию и на индивидуальную работу на сеансе а, с таким запросом все много лет прошло иногда люди говорят 20 лет прошло или 10 лет прошло а, мы измучились мы стараемся соединиться ничего не получается мы соединяемся разбегаемся никаких перспектив нет давайте сделаем так чтобы все это закончить чтобы этого не было я говорю ну вы закончите сами в чем проблема возьмите разойдитесь и все Зачем приходить, тратить время, деньги, для того, чтобы производить какие-то процедуры, чтобы расстаться? Они говорят, нет, это зависимость, мы не можем расстаться, это зависимость. Я говорю, ну хорошо, давайте будем разбираться, зависимость это или еще что-то. Иногда действительно бывают голые зависимости. Ну, люди вот ä, прицепились друг к другу, гру, грубо говоря, да, и кроме зависимости там ничего не осталось. И есть такие случаи, кстати, один из таких случаев, из подобных, один из подобных случаев там не просто зависимость, там кармическая связь сильная вообще была, да, вот один из таких случаев описан в истории Мирослава Васильева, и там дальше будет ссылка на видео, можете посмотреть, очень любопытная и довольно поучительная на самом деле история, как это происходит, но я сейчас хочу вам рассказать другой пример. На сеансе мы начинаем выяснять, происходит погружение, происходит погружение в глубину души человека. А говорю, хорошо, я постараюсь выполнить ваш запрос, мы постараемся сделать так, что вы расстанетесь. Сейчас постараемся это сделать, будет погружение, и там мы внутри найдем какие-то возможности, резервы, для того, чтобы все-таки расстались. Если это зависимость, постараемся это осознать, ну и так далее, так далее, там работа идет. И мы погружаемся, и человек говорит, он пришел, он пришел с четкой задачей, намерением, расстаться. Говорю, Хорошо, давайте. А мы начинаем погружение, и человек говорит, да, вот я вижу, как вот мы вместе, там погружение, там идет визуальный ряд, там идут очень мощные переживания, переживания любви, как они вместе, как это единство, как все прекрасно. А, и потом говорит, да, это все очень прекрасно, это все волшебно, это все замечательно, но у нас нет никаких перспектив, мы должны расстаться.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 И вот такой человек говорит на сеансе, я все чувствую, и, ну вы знаете, я вам сейчас очень бегло все это рассказываю, на самом деле сеанс он долгий, там с большим погружением и так далее. Что такое погружение? Это иногда погружение идет до уровня прошлых воплощений, иногда не так глубоко. То есть человек осознает у себя внутри очень-очень многие всякие закономерности, в том числе связи вот с другим человеком, с его душой. И вот он говорит, я все понимаю, я все чувствую. Я, да, знаю, что мне нужно быть с ним. У нас любовь, у нас единство. Я знаю, что в моей жизни ничего лучшего вообще не было и не будет. Но нам нужно расстаться. Я говорю, хорошо, давайте делать так, что вы расстаетесь. И мы начинаем проигрывать вариант сценария, когда они расстаются. И вот дальше самое интересное. Когда мы проигрываем этот вариант, человек чувствует, что произошел разрыв этой связи, произошло расставание, и он ощущает внутри, как все погасло, все потухло. Он говорит, я спрашиваю, что дальше происходит после того, как связь оборвалась. Он говорит, я иду домой, я захожу домой, я раздеваюсь. Я готовлю себе ужин. Я ложусь спать. Я говорю, что потом? Я встаю, я умываюсь, я иду на работу. Я пришел с работы и так далее. И вот такой монотонный голос, вот как я вам сейчас говорю, он так и описывает. То есть это сеанс погружения. Это не просто человек выдумывает, не просто история рассказывает. Он рассказывает свои глубины переживания. То есть через несколько минут мы приходим к тому, что жизнь прекратилась после разрыва этой связи. Приходим к тому, что никакого смысла, никакой энергии, никакого, м -м -м, никакого мотива нет в дальнейшей жизни, незачем жить. Потом а, он говорит, мне нужно найти какой-то интерес, какое-то увлечение, я должен чем-то увлечься. Я говорю, хорошо, давайте искать, а, что мы находим. Но он говорит, вот это, вот это, вот это. Я говорю, хорошо, занимаемся этим. Что вы чувствуете? Он ничего не чувствует. Он не может найти нигде для себя отраду. Он нигде не может найти для себя какой-то хотя бы маломайский существенный источник энергии. Все обесточено в его жизни. Его жизнь полностью погасла. Она стала серой, картонной, плоской, никчемной, ненужной ни ему, никому. Жизнь просто выключилась, она закончилась. Осталось существование, которое он будет влочить год за годом. Иногда я говорю на таких сеансах, давайте посмотрим, что происходит через несколько лет. Через несколько лет происходит примерно то же самое, только угасание. То есть дом работа, ужин завтрак, отпуск что-то еще, ничего не происходит. Все остановилось. И тогда на сеансе я спрашиваю, а что будем делать дальше? Человек говорит, не знаю. Ну, дальше идут различные процессы, мы выходим опять на уровень его души. И естественно, душа естественно, его душа не просто просит, а моментально восстанавливает эту связь с родной душой. Эта связь, которая казалось бы оборвалась, он человек так сильно хотел этого избавиться, как он говорит, от зависимости и так далее. О, мы все с ним сделали, посмотрели, какой сценарий в нем ничего нет. Тогда посмотрели по другому варианту, как это может быть иначе. Иначе только вместе с ним. Только вместе с родной душой. И тут же все оживает. Тут же человек разовеет, его голос меняется. Еще раз повторяю, это сеанс погружения. Его голос меняется, становится живым появляются в его рассказе, появляются смыслы, все начинает крутиться, все начинает жить. И скептик опять скажет, ну и что в этом случае делать? Опять 20 лет очередных им мучатся, что они не могут воссоединиться, мучатся от этой связи. На самом деле это все во многом идет от ума, все эти вопросы. Все, все что связано с какой-то драмой, в основном идет от ума. Если мы погружаемся на уровень души, там все этих вопросов, всей этой драмы нет. Если там есть реальная, настоящая связь с вашей родной душой, а не зависимость, да? что тоже бывает, вот настоящая реальная связь, то там этих вопросов нет. И человек говорит, вот уже на сеансе говорит, да, конечно, я хочу эту связь оставить. О чем а, этот а, рассказ такой, о чем этот пример? Вот этот вопрос, где твоя любовь, он может вывести вас на правильный путь. Он может вывести вас на те направления, которые действительно являются для вас важными. То есть вам важно быть с этим человеком. А если вы без него, если его нет, то чего бы там ни было, это все просто теряет смысл. В этом нет энергии. Это все серое, все совершенно не настоящее. И тогда мы с этим человеком встречаемся на следующем сеансе. То есть там несколько сеансов, серия сеансов. На следующем сеансе мы с этим человеком решаем. То есть узнаем, опять происходит погружение, и узнаем, почему у них не, не, не склеивается, почему у них не ладится на протяжении многих лет. Начинается глубинная работа по решению этого вопроса, для того, чтобы либо они там сошлись все-таки вместе, либо что-то еще произошло. Идет дальнейшая работа, и она идет успешно, идет интересно. Но если бы не было правильного выбора в сторону души, что я на самом деле хочу. Человек осознал свой истинный выбор, выбор своей души. Я хочу быть с ним. Если бы этого выбора не было, дальнейших никаких процессов не идет. Очень э, сложно рассказать в течение короткого видео, что такое сеанс погружения и как он работает. Сеанс исцеления и погружения. А, все это очень сложно рассказать. Вообще это нужно пережить. Опять-таки я могу вас отправить, посмотреть видео соответствующее тут. Будут ссылки, если вам будет интересно, вы можете посмотреть. Но самое главное, я хочу сказать, что этот вопрос, а где моя Любовь, Он, этот вопрос может все расставить по местам, точнее ответ на этот вопрос. Если вы выбираете Любовь, даже в самых каких-то кромешных обстоятельствах, когда реально кажется, видится, чувствуется, что все, выхода нет, уже бьешься, бьешься, как об стенку горох, Годами все одно и то же, все по одному и тому же кругу. Тем не менее, если выбор идет в сторону любви, в какой-то момент открывается какая-то дверка в этой стене, оказывается, есть какой-то лаз, есть какая-то дверь, куда можно пройти, и дальше начинаются какие-то процессы. Но важен выбор. Если вы делаете правильный выбор, значит, вы на пути своей души, значит, все должно существенным образом улучшаться, нормализоваться и так далее. Вопрос «Где моя любовь или где твоя любовь?» он является не вопрос с упреком, он является вопросом глубинным. Когда вы сдаете его себе, вы погружаетесь к себе в глубину, ищете ответ на этот вопрос. И ответ на этот вопрос все расставляет по своим местам, вы делаете правильный выбор, и начинаются какие-то другие процессы. Нам известно очень много случаев за более чем 10 лет нашей деятельности в теме родных душ, мы знаем сотни различных примеров, когда люди отказывались от любви, или когда наоборот они годами не могли отказаться от любви, и в течение нескольких лет у них начинало что-то происходить, начинало что-то улучшаться. Выбор, конечно же, всегда стоит за вами, но есть выбор ма, а есть выбор души. Если вы делаете выбор души, то вы чувствуете себя спокойно, удовлетворенно, вы чувствуете жизнь, вы чувствуете, что вы живете. Да, трудно, да, может быть, как-то кажется, что даже беспросветно, безнадежно и так далее. Но еще раз повторюсь, если вы закроете глаза и спросите себя, где моя любовь, вы найдете у себя ее там внутри. И самым естественным образом очень быстро вы придете к тому, что ваш выбор будет в сторону любви. Вот нас сейчас смотрят люди и думают, как здорово, что можно прийти, вот обратиться к Андрею, он поможет на сеансе, погрузит, сможет что-то сделать, помочь и так далее. А как вот интересно вы, Андрей Шанти, проходили эти моменты? А ведь мы их проходили без обращения к кому-либо а, со стороны, мы никуда не обращались, никто нам не помогал, а я имею в виду физически людей. Нам всегда помогали наши родные высшие силы, всегда приходили от них какие-то знаки, какие-то знания, а, в общем-то все то, чем мы с вами делимся в своих видео. И в нашей жизни, в нашем совместном пути были такие моменты, когда нас отрезали от потока, или меня, или Андрея, по разным на то причинам. И впервые это вообще случилось, буквально через пару месяцев после нашего знакомства, когда мы только-только начинали общаться, и энергии шли еще очень светлые, но уже что-то, видимо, вклинивалось, элементы какие-то внутреннего очищения, и тогда у Андрея убрали поток, забрали поток, как он мне потом писал. И он писал мне буквально, что... Ну, там вышло одно недоразумение между нами, и меня он как бы немного обидел. И получается, что у него забрали этот поток. И он мне писал буквально на следующее же утро, что, пожалуйста, прости меня, потому что... Я не хочу так жить. Мне эта жизнь такая неинтересная. Я не могу жить без своего потока. Ну, вот как-то так вышло у нас очень ярко показали, что нельзя так поступать. У нас очень четко всегда учили и учат на пути. И да, действительно, когда у вас забирают поток, вы чувствуете поток, связь с вашей родной душой, вы чувствуете, что мир становится без... все одно и то же. Вкуса нет. А когда эта связь у вас появляется вновь, когда вы ее вновь обретаете, я говорю именно на пути внутреннего очищения, а в момент внутреннего очищения, то вы снова чувствуете этот вкус жизни. И у меня было это очень много раз. И никто нас тогда не погружал, и Андрей тогда еще не проводил эти сеансы. И меня он не мог погрузить, и мне он, собственно, не мог вот этим помочь. Потому что как ты можешь помочь друг другу, когда вас растаскивают? и были такие яркие моменты тоже переживания когда у тебя забирают этот поток буквально кажется забирают и ты думаешь все хватит я уже устал от этого внутреннего очищения надо отдохнуть или вообще пойти другим путем уже наконец таки и зажить нормальной жизнью и вот в такие моменты ты вдруг начинаешь ярко чувствовать, вот все, что сейчас озвучил Андрей, все, что происходит в погружении на сеансе, то же самое ты вдруг начинаешь чувствовать, но в реальности. Ты чувствуешь, что мир серый, он безликий, ты видишь людей, ты видишь, как они куда-то идут, они радуются, они смеются, они что-то покупают, они чем-то интересуются, оживленно беседуют. Но ты понимаешь, что словно ты в этот момент оказываешься как в черно-белом кино. А у тебя выключили все эти краски, все звуки запахи, ты не понимаешь вообще, что происходит. И когда ты понимаешь свою ошибку, вот в этот момент, что ты сейчас отказался от потока, и будет вот так, если ты действительно пойдешь другим путем, то на самом деле ты просишь искренне прощения у своих родных высших сил, у Бога и просишь вернуть эту Любовь и этот поток. Даже не всегда ты просишь вернуть этого человека, а именно этот поток, эту Любовь. Потому что ты вдруг понимаешь, что без этого потока, без этой Любви твоей жизни просто нет. И так говорят все люди на пути родных Душ, кто следует этому пути, кто следует за своей Любовью. И можете даже сейчас зайти в движение родной Души, например. Там у нас очень много постов о Любви, об истинной Любви. И Практически под каждым таким постом можно встретить комментарий людей, которые пишут, что нет, без любви моя жизнь не будет такой, какая она есть сейчас, красивой яркой. И да, и в этот момент, когда ты это осознаешь на пути внутреннего очищения, когда по каким-то причинам ты отказался от своего потока, от своей любви, ты просишь прощения у высших сил, и тут же, мгновенно, в этот же миг, в эту же секунду, Тебе включают этот поток. Только если ты, конечно, по-настоящему просишь от сердца. Поэтому хочется сказать, если вы вдруг потеряли этот поток, не бойтесь. Вы можете всегда обратиться к нам за помощью. Вы можете написать нам, можете спросить, можете реально прийти на сеанс, проработать эту проблему. Но вы всегда можете помочь себе и сами. Вы можете сказать, я выбираю Любовь. А я выбираю Свет, я выбираю Любовь, я выбираю свой путь, путь своей Души. И все, что мы сейчас говорим с Андреем, что говорит Андрей, что говорю я, я слушаю сейчас, вот, что Андрей говорит, и понимаю, на самом деле мы не говорим ничего нового. Мы говорим все то же, что говорят очень многие учителя на пути просветления, например в этой духовной традиции, в духовной традиции Адвайты. Там говорят, конечно, немного иначе. Там не говорят о партнере. Но принцип и смысл, и суть остаются те же самые. Почему же вот я сижу и думаю, почему так людям нравится приезжать на сатсанги просветленных, почему нравится искать просветление, почему каждый человек, ну очень много людей, а хотят этой свободы. Они хотят узнать эту истину, познать ее, постигнуть, дойти до просветления. Или другой пример. Почему так многим и многим людям хочется встретить свою божественную половинку? Только ли потому, что я хочу вот какого-то комфорта? Нет, изначально это все в душе. Изначально это запрос высшей души, которая это знает и чувствует, что вот такая жизнь, она настоящая. И люди, которые приезжают, допустим, не на наши ретриты, а вот на садсанги к гуру, к просветленным мастерам, они же тоже думают, что все легко. Вот сейчас я постигну истину, и будет что-то другое, будет что-то светлое. Но эти люди также сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваемся и мы на пути родных душ. Также это внутреннее очищение, также все болит, все выкручивает я помню, мы смотрели ну, еще в самом начале нашего совместного пути мы с Андреем смотрели несколько сатсангов Муджи, и я помню очень хорошо этот момент, когда одна женщина, которая видимо уже подходила к просветлению, у нее видимо тоже пошло вот это внутреннее очищение. Она говорила Муджи, почему мне так все болит? У меня все болит, болит мое лицо, вот все лицо болит. Я не знаю, что со мной происходит, у меня невероятно болит все и муж же я отвечал это болит твое эго и ну, ей конечно дал ответ на этот вопрос она приняла этот ответ и видимо пошла дальше по своему пути но смысл один также когда мы встречаем родную душу мы с Андреем говорим да вы испытываете вы выходите потом на этап внутреннего очищения и этот этап нужно пройти и то же самое говорят другие мастера на других духовных в других духовных направлениях, когда нас накрывает внутреннее очищение, мы думаем, что-то здесь не так. Наш ум думает, что-то здесь не так. Видимо, этот человек какой-то не такой. Видимо, наша связь какая-то не такая, она не от Бога. Но очень редко кому удается подумать о том, что, может быть, это со мной что-то не так. Может быть, я недостаточно чист для этой любви, которую вот мне сейчас показали. Такая была демо-версия, да, узнавание там. Все было прекрасно, все было светло. Может быть, я не настолько еще чист, чтобы постигнуть эту божественную любовь. Вот это мало кому приходит в голову, но это естественно, наше это так устроено. Но на самом деле именно так и происходит, и все это внутреннее очищение а на Духовном пути я уже обобщаю, потому что Духовный путь — он один, а направлений много, в том числе и направление наше, о котором мы все время говорим, это путь родных Душ, это Духовный путь, и это путь к Богу, это путь к Истинной Любви, к Божественной Любви. Это неминуемо прохождение внутреннего очищения. И э, каждому из нас может помогать что-то свое, но суть должна оставаться одна. Если вы встретили свою Любовь, если вы встретили то, что озарило вашу жизнь Светом, что благодаря чему вы почувствовали смысл жизни, вкус, запахи, вам хотелось жить и летать, и просто, может быть, кричать от счастья на весь мир, да, и вдруг вас опустили с этих небес на землю, вы должны понимать, что это неминуемо. Есть замечательный текст Халиль Джибран о Любви. Прочитайте его. Я уверена, что многие из вас его встречали на просторах интернета. И когда мы читаем подобные тексты, нам кажется, это так красиво, это так верно. Но когда с нами начинает это происходить на пути родных душ, на пути Любви, мы забываем почему-то про все то, что мы видели и встречали такого красивого, и забываем о своей любви. На самом деле все это видео мы говорим для того, э, все это вам для того, чтобы вы всегда помнили о своей любви, чтобы вы никогда о ней не забывали. Потому что для многих из тех, кто будет смотреть это видео, любовь это и есть смысл жизни, это источник жизни. Собственно говоря, вам а, и это видео, и многие-многие другие видео на нашем канале, они вам, и, <coughs> они вам и будут интересны только в том случае, если путь любви – это ваш путь. Ну вот сейчас Шанти говорил, и я периодически вспоминал различные комментарии в YouTube, в нашем канале, в частности, такой комментарий, естественно, от отчаяния, человек пишет, если бы Бог был милосерден, если бы Он любил человека, Он бы не послал ему такие испытания. Не может быть такого, что на пути любви такие испытания. Это, ну, как сказать, антигуманно. Это нечеловечно, не по-человечески. То есть человек склонен обвинять что угодно и кого угодно, и искать причины где угодно, но только не в себе. А виноват другой Виновата родная душа, виновата общество, кто-то пишет о каких-то магических э, приворотах магии, мешает, виноват даже Бог, что вот он такой милосердный, но не я. Виноваты все и вся кругом, но не я. Я в принципе неплохой, я ничего такого плохого не сделал, чтобы меня так наказывать. Вот так происходят, такие возникают мысли, возникают у всех, и у меня такие тоже мысли были. Я тоже думал, да, конечно, я не святой, но чтобы так наказывать, чтобы так издеваться над человеком, годами, планомерно, методично и безысходно, но я не знаю, чем же я таким, чем я заслужил такое наказание, думал я, но со временем вспоминаешь, чем ты действительно, мог такое заслужить. Все это просто находится у нас внутри, как бы это ни банально звучало, но это действительно так. И если мы смещаем фокус внимания опять-таки внутрь себя, то мы можем найти те самые причины, по которым испытываем такие страдания. И самое главное, действительно, мы опять-таки можем задать себе вопрос, а где моя любовь? И если любовь, это ваш путь, если это самое лучшее, что есть в вашей жизни, вы совершенно естественным образом выбираете любовь, это ваш внутренний выбор. И иногда для этого не нужны слишком большие глубокие погружения какие-то. Вы все-таки делаете этот выбор. и опять все встает на свои места. Но есть еще комментарии, сегодня у нас видео наверное посвящено комментариям. так уж получилось. Я так не загадывал. А, пишут так, Ливзи, все, что вы рассказываете, это о родных душах. Это они там могут э, любить на расстоянии. И если один э, любит, а другой нет, они могут любить Бога и забыть о своей родной душе. А вот у близнецовых половинок не так. Если вы встретили свою близнецовую половинку, то вы должны быть вместе. А если вы не вместе, то это страдание пожизненное. Я уже говорил, что у нас есть очень много примеров различных. Десять лет мы занимаемся этой темой и у нас есть огромное количество примеров и из нашего опыта с Шанти личного. Но также есть примеры и из опыта других людей. И об, этом одном, об одном таком случае я сейчас хочу вам рассказать. Обращается женщина, она обращалась ко мне несколько раз на консультацию, там был процесс воссоединения с близнецовой половинкой. И, ну, как всегда это бывает, у ГП, то есть огромные трудности, огромные трудности на пути воссоединения. Но эта женщина сказала, я чтобы что бы то ни стал, не стало, преодолею все". И она, в общем-то, совершала чудеса, на самом деле, я не буду всего рассказывать, то есть там были такие героические шаги, и они были постоянны в течение нескольких лет. И вот очень много было пройдено. На этом пути воссоединения, что-то получалось, по большей части не получалось, но оставалось надеждой. И вдруг она узнает, что ее половинка женится. Он женился. Там, в другой стране, где он живет. Она в России, он в другой стране. Он женился. И она пишет мне письмо, и, в общем-то, понятно, что мир ее рухнул. Все внутри оборвалось. Это колоссальная трагедия, это огромная боль, это огромная обида на все и так далее, и так далее, и так далее. Человек находится в полностью сокрушенном состоянии. Он не может ничем заниматься, ни делами, ни собой, ни о чем думать, ничего делать. Заниматься даже делом, своим бизнесом уже не может. Мы начинаем работать на, тем же, на, на тех же самых сеансах погружение, исцеление в потоке, проходим несколько сеансов, трудно, очень трудно, но добиваемся положительных результатов, у нее проходит эта боль по большей части, нормализуется, но самое главное, она не оставляет свою любовь, она ее не закрывает, и она даже не оставляет надежды все-таки воссоединиться с ним, несмотря на то, что он женился. И там вроде бы намечается ребенок, и там уже своя какая-то такая семейная бытовая жизнь у него началась. Она не оставляет эту надежду. Я говорю, хорошо, пожалуйста, делай ваше. Вы можете не оставлять надежды, можете думать, планировать, как что у вас произойдет. Но самое главное, не, не оставляйте свою любовь. Она говорит, нет, нет, нет, нет. Любовь, она со мной, она во мне. Это да, это да. Проходит некоторое время. И наверняка вы не ожидаете то, что я сейчас вам расскажу. Она встречает другого мужчину. И она обращается опять ко мне с вопросом. Она говорит, Андрей, что со мной происходит? Я люблю его очень сильно, а он меня еще сильнее. И это та же связь, почти что та же связь, которая была у меня возблизнецовой половинкой. Но она другая, эта связь, но очень сильная. Это такая невероятная колоссальная любовь. Так как эта женщина уже давно, довольно-таки давно в этой теме, и она проходит обучение, я ей рассказываю, что к чему, что происходит, это уже такая личная история, зачем ей дана была эта Любовь. А для чего я вам рассказал эту историю? Она обратилась ко мне с вопросом, «Андрей, мне выходить замуж за этого человека? Он меня зовет всеми руками и ногами, все» выходи за меня ты моя единственная ты моя звезда ты мое спасение ты мое все ты моя жизнь и она чувствует к нему любовь а он еще больше чувствует любовь я не буду описывать что там дальше а это личная история их хочу вам сказать следующее если вы несмотря ни на что сохраняете у себя внутри любовь даже если у вас не произошло воссоединение с Близнецовой половинкой, вам кажется, что мир рухнул, и это конец всего, у Бога на вас есть свои какие-то особенные планы. И если вы не закрыли свое сердце, если вы не отказались от потока любви, то вы не останетесь без любви. Вы будете этой любовью окружены. Вам будет дана та любовь, которая вам нужна. Будет дана та Любовь другая, которая нужна будет многим другим людям. Начнется немного другая история вашей жизни, но вы будете окружены Любовью. Если вы не закрыли поток Любви, если вы не закрыли свое сердце, если вы не поставили крест на всем, в том числе на своей жизни и вообще на этой истории, о родных душах, близнецах, пламенах и так далее, и сказали, все это просто ад, все это наказание, все это бесперспективно, все это только одна боль и больше ничего. Вот если все это вы не сделали, а несмотря ни на что, вы сохранили в себе любовь, стопроцентная гарантия. Вы без любви не останетесь. Почему я об этом говорю? Потому что, конечно же, в основном обращаются за консультацией женщины. И они говорят, столько лет, столько лет я ухнула на это, на все. Мы пытались воссоединиться, а он там так-то и так-то себя повел, мы не воссоединились. Теперь я уже, ну как бы в годах, скажем так, да, что делать, как быть. Жизнь потеряна, никакой перспективы, я не могу уже создать семью, не могу ничего сделать. Ну и так далее, и так далее, вы знаете, многие в таких ситуациях женщины оказывались. Я вам отвечаю, вы без любви не останетесь. Несмотря на то, что вам столько-то, столько-то лет, несмотря на то, что, может быть, такие, какие-то такие проблемы финансовые, бытовые, какие угодно, вы не останетесь без любви, если вы, встретив свою родную душу, близнецовую половинку, родственную душу, даже кармического партнера, если вы, несмотря ни на что, не закрылись от этого потом. Еще раз и еще раз повторяю, я делаю это осознанно. Вы без любви не останетесь. Нужно только сохранять в себе этот поток любви. И опять этот вопрос, где моя любовь? Вот эта половинка, женился он. Эта близнецовая половинка, другой не будет. И не надо, она говорит, мне никто не нужен. Ей никто не был нужен, она никого не искала. Вот эта встреча произошла совершенно непредсказуемо, она никак этого не ожидала абсолютно, что произойдет встреча с новой любовью. Не отказалась, несмотря ни на что, не отказалась от своей любви. И она мне говорила, Андрей, я уже твердо приняла свое решение, путь любви — это мой путь, значит, вы без любви не останетесь. Если действительно самое главное для вас в жизни — это любовь, и если вы от нее не отказались, значит, она будет вас сопровождать. Она будет та или другая, какая-то не та, может быть, которую вы ожидали. Но я повторюсь, на вас совсем другие планы. Чаще всего эти планы отличаются от того, что вы запланируете у себя в уме, как вы себе это видели. Человек предполагает, а Бог располагает. И произойдет чудо, и вы без любви не останетесь. Поэтому можете быть на этот счет спокойны. Вопрос, где моя любовь? Он будет для вас в очередной раз спасительным. Даже несмотря на то, что вам показалось, что мир рухнул, если вы, задав себе этот вопрос, где моя любовь, нашли ее у себя внутри, почувствовали ее и сказали, да, ладно, хорошо, ну вот так произошло, а все воле Божье, но я выбираю любовь, я с ней остаюсь. Значит, дальше ваша история, история любви, она будет продолжаться. Так или иначе с той или близнецовой половинкой, или с другим человеком, а с теми или другими последствиями, подробностями и так далее. Эта история, путь любви будет продолжаться. Чаще всего человек, встречая свою родную душу, он не осознает в полной мере, какой дар в своей жизни он встретил. Он думает, что эта встреча только лишь для того, чтобы... Соединились, поженились, родили детей. Конечно же, он хочет этого, и это, естественно, особенно для женщины. Никто не говорит о том, что так не должно быть. Но я сейчас хочу сказать о том, что сила любви, поток любви, настолько многогранен, уникален и настолько непредсказуем для человека, что вот в эти вот узкие рамки, на которых я только что сказал, этот поток не умещается. У Бога на вас есть свои планы. И сила Любви, она глубоко трансформационна, глубоко целительна. Эта сила Любви приходит в вашу жизнь для того, чтобы с этой жизнью что-то сделать, очень нужное для вас, для вашей души. И откуда нам знать, откуда вам знать, для чего произошла встреча вот с этим человеком? Для того, чтобы вы с ним соединились и жили вместе? Или для того, чтобы исцелились ваши какие-то травмы, блоки, для того, чтобы вы, может быть, что-то отработали, какую-то совместную карму, и двигались дальше по жизни уже более легко, более успешно, более приятно. Встречу с родной душой и поток любви невозможно рассматривать только исключительно в узких рамках, встретили, поженились, родили детей и больше ничего. Нет, это гораздо более масштабная встреча. И м -м, сила любви, если вы ей отдаетесь, она непредсказуема, она не будет зависеть от ваших планов. Она будет делать свое дело с вами. Она будет привносить в вашу жизнь те изменения, те события, которые на самом деле для вас, для вашей души важны. И тут есть только одно единственное, но самое важное условие. Если вы встаёте на путь любви, если вы любовь принимаете, то вам нужно двигаться до конца. Как бы ни было тяжело и, может быть, беспросветно, вам нужно двигаться до самого конца. Потому что если вы остановились где-то в середине пути, если вы устали, если вы разочаровались, если вам очень больно, и вы остановились в середине пути, то это самое худшее. Наверное, тогда лучше бы вы на этот путь не вставали. Потому что, скорее всего, вы очень много потеряли, но еще ничего не обрели. Поэтому, если вы встали на путь любви, если вы точно ответили себе на свой собственный вопрос, что для вас это самое главное, тогда нужно идти до конца. Нужно идти, идти, идти, идти и не останавливаться. И самое главное, чувствовать и сохранять в себе любовь. Это бывает неимоверно трудно. Но еще и еще раз я повторюсь, если для вас это самое главное, значит вопрос, где моя любовь, будет вас приводить к тому, что вы начнете ее чувствовать у себя внутри. И вы будете ощущать, Колоссальную поддержку, очень мощную поддержку, поддержку ваших высших сил, божественную поддержку, поддержку источника любви.